Всем подписчикам привет! Репортаж из осеннего леса Начало сентября Вылазка за грибами Выработки старые от шахт И наткнулись уже на первые рыжики Интересный гриб рыжик Рыжик сосновый Семеечка рыжиков Уже вторая семеечка Интересный гриб Очень хороший гриб Который идет во все виды Кулинарной обработки Жарка, варка, засолка В свое время Россия экспортировала Рыжики в шампанском Которые произвели фурор На парижской выставке Начало 20 века Они Экспортировали Рыжики размером в бутылочное горнышко, которые проходили через бутылки из-под шампанского, и засаливали. И рыжики были отборные размером не более двухкопеечной монеты. Считались деликатесом в то время. Рыжики в шампанском так и назывались. Это очень хороший гриб, который имеет аромат неповторимый. Есть рыжики сосновые, вот этот у нас как раз растет рядом с сосной, образует микоризу с сосной. Есть рыжики еловые, но отличие небольшое в цвете шляпки. Что из себя представляет этот гриб? Рыжик, я сейчас срезаю, покажу вам близко его. Это гриб. Гриб напоминающую волнушку то есть имеет шляпку рыжую и название его рыжик с концентрическими кругами то есть на шляпке море концентрических кругов пластинчатый гриб на срезе ножка полая дает такой розовый рыжий сок Млечный сок, это гриб-млечник. И после срезания, вот я срезаю еще раз, еще один рыжик. Более молодой. Видите, сок у него. Солнечный гриб такой. Идет во все виды кулинар кулинарной обработки. Это жарка, варка, засол, особенно хорош в засоле. <coughs> неповторимый аромат. Если еще солите в деревянных бочках сосновых, вообще неповторимый вкус у него. Рыжик сосновый. Собирайте, подписывайтесь на канал. Всего доброго.